Очередная лыжа в категории фрирайд, универсальный, фронтсайд, Талии 100. Welcome, поехали. Здравствуйте, старая знакомая лыжа. Узнал ее просто по катанию, потому что она, во-первых, не поменялась, а, во-вторых, я ее хорошо знаю, потому что она как бы, мне хорошо известна. Что, что, что, что, что, как мне ехалось значит, по лыже в целом, целиком, не буду даже вдаваться в подробности, коротенько минут на 40. Лыжа не идеальна вот ни в одном статистическом показателе вообще. Она не идеально по хватке, она не идеально в стабильности на скорости, она не идеальна э, в каком-то своем повороте, она не идеально во всплеске, она не идеально на поглощении неровностей и отработки, она не идеальна в маневренности, вообще, в принципе, она везде не идеальна. Если брать ее четко так по параметрам, она наверное, проиграет все, но в комплексе в комплексе она в общем-то является собой некое такое очень сбалансированное именно универсальное решение то есть она при всем, при том, что она не идеальна везде она нигде сильно и не лажает в общем, в хорошем нормальном снегу она нормально в общем-то всплывает и за счет своей какой-то вот сбалансированной мягкости носка хорошо плывет даже при своей ширине. На разбитухе, вот это, опять-таки, их мягкость, она схавает ну там, большую часть неровности. На жестком она дребезжит, но серединка, с одной стороны, как бы держит, с другой стороны, за счет того, что держит только серединка, не все прилетает в ноги. Вот, и при этом, вот, за счет, опять-таки, мягкий носок с плавным рокером, она и, и не теряет маневренность при уходе с ходов. Вот, на Насте она, в общем-то, его не ломит И э, за счет, опять-таки, мягкости носка и пятки И плавности рокера она его облизывает И не, не, не проваливается а, В итоге лыжа такой является Неким сбалансированным, универсальным решением Такой именно писто не писта Притом такая нормальная, не писта Вот Хотя на писте я ее тоже не особо вижу, ну как бы так только вот. Когда совсем делать нечего, можно фан-фан погонять. Вот, вне фрасы, вне большой какой-то целины, она шикарна. вот именно как универсалка. Универсалка именно все состояния снега, начиная от корки, заканчивая каким-то избитым, либо там севшим снегом, либо даже может в хорошей целине, в принципе, да прибавьте газа, она э, пойдет, потому что со сплысем у нее проблем как бы тоже и нету. И легко она управляется. В ней даже есть какая-то где-то глубоко там динамика, если их потискать и поискать. В общем, лыжа, которая именно такая рабочая лошадка, я не скажу, что она такая, вау, прям зажигает все эмоции, но нареканий по ней нет, она нормально катит. Вот хороший рабочий вариант именно для тех людей, которые не стремятся там вот каким-то показателям а которые хотят просто вот некую одну лыжу, которая будет ехать более-менее нормально везде. Да, и на писте, и на неписте. Вот это, в принципе, нормальный вариант. Единственное, что не надо ждать от них подвигов на скорости. На скорости они немножко вот так вау-вау-вау делают и все. Вот, это не спорт, как бы такая, не спорт фрирайд лыжа. Не трассовый такой... Нескоростной фрирайд, в общем, продольный. Но в остальном все у них очень хорошо. Плюс они еще легкие, можно и куда-то даже на них сходить. Вот. Просходить. Я пойду за следующими на тесты. Вы подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ходите на сайт. Пока.